Все хотят найти рецепт ужина на скорую руку, чтобы не тратить много времени после долгого рабочего дня. Сегодня я расскажу вам, как приготовить быстрый ужин на скорую руку. Блюдо удивит вас простотой приготовления и обыденностью ингредиентов. Когда нет сил готовить что-то изысканное, этот рецепт всегда придет к вам на помощь. В итоге вы получите мини-пиццы или горячие бутерброды, называйте как вам больше нравится. Блюдо готовится быстро, не требует дополнительных затрат, оно сытно накормит ваших домочадцев. Пробуйте приготовить это дома, и результат не заставит себя ждать. Приятного аппетита! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Колбаса, 300 грамм, сыр. 250 грамм, помидор, 2 штуки, батон, 1 штука, майонез, кетчуп, по 4 столовые ложки, зелень, 1 пучок, количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи, друзья, заходите.